Здравствуйте, с вами Владимир Чернов и мы продолжаем разговор о лечении сахарного диабета, сахарного диабета второго типа. Врага нужно знать в лицо. И первый вопрос, что же является основной причиной сахарного диабета второго типа? Какой орган? Большинство из вас скажет поджелудочная железа. Логика проста. Пожелудочная железа вырабатывает инсулин, а инсулин это то, в чем нуждаются диабетики. Но в данном случае такая логика в корне неверна. Вернее, она верна лишь частично, и то только для диабета первого типа. А у диабетиков второго типа поджелудочная железа, как правило, абсолютно здорова и отлично справляется со своими функциями. Виновницей же сахарного диабета второго типа является печень. Именно она, наша многострадальная, но живучая, регулярно отравляемая нами жирами, алкоголем и прочей гадостью. Однако более всего печень страдает от нашей малой подвижности, которая вызывает, в частности, застойные венозной крови. Более подробно о механизме возникновения сахарного диабета второго типа спросите у Гугла. А я вам сейчас покажу, где расположена, собственно, печень. Нужно очень четко себе представлять это место в организме, для того, чтобы сознательно на него воздействовать. Ибо воздействовать на нашу печень мы будем при помощи механизмов, предоставленных нам йогой. Для того, чтобы эти механизмы работали эффективно, необходимо точно представлять, куда должен быть направлен поток нашего внимания во время выполнения асан, это статические позы, Яям – это динамические упражнения. Виньяс – это плавное пересекание динамические из одной асаны в другую. И пранаям – это дыхательные практики. Начнем, кстати, с них. Итак, показываю на себе. Печень состоит из двух долей: большой правой и малой левой. Вы можете нащупать ее нижнюю границу, засунув пальцы себе под ребра. Без фанатизма она этого не любит. Более того, если появилась тошнота, это сигнал того, что вам нужно посетить терапевта. Возможно, он позаведует удалить часть правого легкого. Не потому, что оно больное, а потому, что печень уже не помещается. Но, надеюсь, вам это не грозит. Итак, в следующем видео мы начнем помогать нашей печени избавляться от застоя венозной крови. Она благодарно начнет помогать нам избавляться от диабета. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и смотрите весь цикл. Сюда